И анти Тренды и антитренды. Что у нас сейчас, да, в моде? Как вообще распознать, делаем ли мы современный интерьер, правильно ли мы двигаемся? Первое – это натуральные цвета и оттенки. То есть вот яркость, то, что нет в природе, и потом еще я вам покажу фотографии с выставок. Сейчас вообще не не в тренде, это уже как бы прошлый прошлый век, скажем так. Сейчас Максимально натуральные материалы и цвета а, используются. Душевые кабины. Вот те душевые кабины, которые продаются с задними стенками, все, забудьте про них. Лучше сделать, <coughs> лучше сделать заднюю стенку из плитки и купить вот это ограждение. Плитка больших форматов, тут вот даже видно на картинке, да, маленького формата уже говорит о том, что интерьер у нас сделан давно. Даже в крошечных ваннах можно выбрать большой формат. Пусть у нас там одной плиткой мы стену все застелим, пусть она будет там 60 на метр двадцать но сразу будет видно, что интерьер у нас новенький. Ламинат. Вот про что мы с вами <смех> говорили, да? Ламинат, кварц нил. Сейчас нужно выбирать с фаской, то есть, чтобы каждая дощечка была видна, чтобы был рисунок такой под натуральное дерево, и когда мы смотрели, как будто ну, это настоящие доски. И вот эту фасочку, которая идет по периметру дощечки, ее обязательно нужно делать. Вот. Даже вот здесь на картинке вы видите, как сделано. Не смотрится, да, уже ламинат, который ровненький. Ну, и на самом деле он выглядит, как будто давно уже мы делали ремонт. Двери. Двери лучше брать максимально минималистичные и спокойные. Вот буквально недавно в инстаграме мне писала заказчица, ну, девочка-подписчица, что ремонт хороший, да, все сделали, но двери уже не актуальны. Они уже потеряли... Ну, новизну, скажем так, у них какой-то устаревший рисунок, что делать? Лучше двери брать максимально минималистичные сразу, потому что это не расходный материал. Это не диван, который мы можем там поменять, обтянуть, перетянуть там форму, выкинуть эту, купить другой формы. Да? Двери все-таки у нас ну, затратная часть. Потолок. Наш любимый многоуровневый потолок. Ребята, тоже нет. В одном случае мы делаем только несколько уровней, когда у нас идет плит система когда идет сплит система когда идут какие-то воздухоотводы у нас по потолку, да, мы их закрываем уровни. Просто так, что нам захотелось, мы потолок не делаем, делаем его ровный. Освещение сейчас больше убираем либо точное, либо такое линейное освещение, и, ну, конечно же, вариант люстра посреди потолка, как елка посреди комнаты. Да? Ну, отказываемся от этого варианта. Да, могут быть люстры, могут быть подвесы, но это над обеденной зоной, например. Над барной, полубарной стойкой. Да, почему нет? Голос уже <coughs> садится. Шторы. Ламбрикены даже в современной классике не делаем. Отказываемся от этого. Берем прямые шторы. Лучше вообще в нише, чтобы мы делали, чтобы даже ну, никакой гордины, ничего у нас не было видно. Шкафы. Как ни странно, шкафы купе потихонечку подходят, Какой бы профиль мы ни брали. Сейчас больше в тренде распашные шкафы с какими-нибудь прикольными ручками высокими. Диваны. Ну, диваны, которые сверху во многих торговых центрах стоят благополучно годами. Вот, в тренде, конечно, легкие диваны с прямыми такими формами дальше разный стиль и цвет мягкой мебели о чем это вариант как мы делали раньше и это казалось нереально круто когда у нас стоят диваны два кресла одной фирмы одного цвета одной формы одного качества сейчас это уже ну, смотрится как на самом деле устаревший интерьер сейчас Диван у нас одной фирмы, одного стиля, кресло, вообще другой формы может быть. Мне понравился вот этот пример, внизу я вам его привела. Как, например, кресло соединяется с диваном? Через подушечку, такой же вот зелененький, нежненький. Вот. И интерьер смотрится гармонично и красиво. Поэтому, выбирая комплект, отказывайтесь от кресел, да, или, например, берите только кресло. И что же будет актуально в ближайшие годы в дизайне интерьера? Это эко-тема. Это фотографии с выставок, до пандемии моей фотографии. Натуральные материалы в интерьере. Многие фирмы переходят к тому, как это называется, back to basic. Да? Простите за мой ломанный английский. Возвращение к корням. То есть то, что природно, то, что, естественно, приносим в интерьер. Люди сейчас так забегались, замучились на работе, что дом для них должно быть место релакса, место отдыха. А когда мы смотрим на натуральные материалы, трогаем натуральные поверхности, да, у нас ну, как бы такое первобытное спокойствие что ли возвращается. Поэтому крупнейшие концерны производства мебели, мягкой мебели, корпусной мебели, они выбрали такую политику. То есть эко, эко-тема и только использование натуральных материалов. Натуральные цвета, вот про что мы с вами говорили. Здесь я показала, вот смотрите, сколько кресел. И все они в разных оттенках зеленого. Можно и другие цвета использовать. Да? И красные, как вот кто-то меня спрашивал, пожалуйста, красные наскалины бывает шиповник. да Все равно это тоже используют производители. Голубой цвет неба, пожалуйста, берут, но стараются брать именно натуральные материалы и оттенки, цвета и оттенки, либо сложные цвета. Они тоже как-то, знаете, полюбились дизайнером, какой-то там, не знаю, теракотовый, там, с красным намешанный, там, какой-то сложный цвет. Вот их тоже можно использовать. Природные аксессуары. Здесь, я как говорю, сходили в лес, набрали аксессуаров, расставили, и все красиво. Вот различные, как это, как это называется, на болотах растут, травки красивые. Вот их можно, палочки, вот все, что угодно. Какие-то орехи, все, украсив всем этим интерьер, очень смотрится красиво, современно и стильно, и в тренде. И это будет еще очень-очень модно еще многие годы. Первый раз в Германии я увидела, как вообще принесли корягу домой в выставочный зал ее покрасили. смотрелся вау. Сейчас смотрю и в Германии, и у нас все рестораны, особенно зимой, наряжают вот эти коряги, красят в белый цвет, и как классно, стильно смотрится. Следующий тренд – это индивидуальность. Если раньше у нас вот эргономика была четкая под стандартного человека какого-то, сейчас говорим о том, что муж может быть крупный, полный, а жена может быть маленькая и худенькая. И, соответственно, на одном, матрасе, на одном и том же матрасе и под их разные спины им одному будет, например, комфортно, другому нет. Поэтому даже, например, матрас сейчас разделяют под женскую половину, смотрят ее весовую категорию, смотрят, как ей будет удобно, и под мужскую. Они могут быть с разной степенью регулирования. Также и диваны. Вот тоже с заказчиками мы столкнулись с тем, что... Мужчине с длинными ногами удобно сидеть на одном виде дивана, а, допустим, его жене, которая более хрупкая, миниатюрная, с короткими ножками, ей совсем неудобно. И она идет, нет, я бы вот этот диван выбрала. А тенденция такая, что сейчас даже вот это место, на котором мы сидим, оно может выдвигаться. Может быть и маленькая для человека низкого роста, и может быть более широкое для высоких людей. И это все больше и больше развивается. Мебель трансформера, да, но это больше для маленьких квартир. Я подписана на один канал китайский на YouTube, сейчас не скажу, как он называется, но какое-то нормальное у него название не китайское. Так вот, там малюсенькие квартиры, но они просто напичканы вот этими мебелью трансформером конечно, это стоит очень дорого. Вот, но... Я не знаю, видимо, видимо, люди могут себе там такое позволить, просто вот там все выезжает друг из дружки, тоже какая-то дизайн-студия, все проектирует, очень классно. И эта тенденция прям вот все больше и больше идет в люди, когда мы даже стол там да, разобрали, трансформировали, самый простой пример, там пришли гости, разложили, ушли гости, сложили опять маленький. Вот, особенно удобно в маленьких квартирах. И, кстати, трансформеры нашего российского производства, они не такие дорогие, как европейские. Ну, то есть можно себе позволить. Умная мебель. Умный дом, умная мебель это вообще тренд-тренд. А вот то, что будет еще больше набирать обороты. То, что шторки открываются, закрываются от пульта, то, что мебель светится, то, что Алиса разговаривает, то, что мы положили телефон, он заряжается просто вот от того, что лежит на, в определенном месте на столе, это, это за этим будущее. И, и я знаю, что в шведском, по-моему, университете студенты по методу вот, дизайна Шленина, который я пишу свою научную работу, они проектируют стол, который аккумулирует энергию. Допустим, вот мы кушаем, там поставили чашку супа, да, чашку горячего чая, умный стол берет энергию вот этой тепловой и преобразовывает ее на зарядку телефона электричество то есть технологию вот здесь будут шагать просто с миильными шагами и это на самом деле ну, супер тренд Что еще в мебели это легкость воздушность все у нас парит все у нас вот висит на полу ничего нет абсолютный доступ у робота пылесоса ко всему. Это тоже будет модно очень-очень долго. И микс из различных материалов. Вот здесь вот я вам показала, когда стул с одной стороны одним материалом, с другой стороны другим материалом. Совмещаем стекло, пластик, металл, дерево, вот все в одном. Сейчас даже модно, например, вот диван, перед диваном мы ставим столики. Да? Один может быть из стекла, другой может быть из металла. И это все смотрится едино и красиво. В общем, сейчас нужно миксовать и не бояться. Опять-таки, как, да? Как этот столик подойдет к этому? Либо вместе представить друг другу, либо, если мы заказываем в интернет-магазине, сделать тот же коллаж и посмотреть, как они рядышком друг к другу, посмотреть их размеры. То есть, да, все на коллаже хорошо, по размеру подходит, можно браться.